Все в этой жизни, все не так, Коль нету фразы столь прекрасной, Любовь ты, солнышко мое, подарок в жизни, Свет мой ясный, Ты берег мой, моей души, Ты плеск волны, что будет взоры, Ты кладезь страждущей души, Ты оберег щемящей боли, Ты запах, что дурманит волю, Ты красота, что дарит жизнь, Ты не фантом, судьба ты, доля. Не Богом данное, одним. Душа, душа, слова пустое, Хоть сто раз Гамлета прочти. Ничто не трогает нас более, Чем взгляд желанный. Хоть кричи, но мы молчим, И взоры прячем, и вновь уходим от себя, Забыв про то, где сердце плачет, Где счастьем нежится душа. Жена по жизни, дара Бога. Мы все, кто и истине идем, Семья есть свет, а свет есть доля. Где детский смех, подарком он, Супруга милая моя, о а чьей моих очарования, Так Пушкин нам сказал не зря. Он понимал души призвание, Он знал, что в имени судьба, Он знал любовь, как дар от Бога. Так будем мы любить, храня друг друга в жизни и до гроба.